Всем привет-привет, вы на канале вот ГСН, и я просто крайне удивлен тому, сколько шухера навело мое видео по поводу того, что мне выпал приказ. И знаете, ребят, я считаю себя человеком с высокими моральными ценностями, я понимаю, что это крайне нескромно, наверное, с моей стороны такое заявлять. Но считаю, что признаком наличия высоких моральных ценностей у человека является возможность не только давать слово, но еще его держать. И когда-то я сказал и продолжаю говорить по поводу того, что я буду абсолютно честен со всеми своими зрителями и ни в коем случае никогда не буду обманывать вас Поэтому, ребят, хотелось бы внести ясность по поводу приказа Который я только что вам показывал Под комментариями сначала начался дикий шухер э, Начали меня обзывать э, Хейтить Хейтерам я уже ответил в своем видео отдельном Ребят, посмотрите, я думаю, вам будет неинтересно Потому что ничего приятного для себя вы там точно не найдете Я имею в виду конкретно хейтеры И мое мнение о вас неизменным останется навсегда Если вы не умеете уважать людей Вас уже никто не переучит Если вас мама с папой не научили тому, что уважение к другим людям, это основная прерогатива нормального человека, воспитанного, то, наверное, с этим вам жить всю жизнь. Ну и самое обидное, то, что вы этим ртом потом хлеб едите и матерей своих целуете. Ну а что касается самой ситуации по поводу боевого пропуска. О, господи, боевого пропуска, простите, заговорился. По поводу э, приказа, который мне выпал. Ребята написали в комментариях по поводу того, что данный приказ можно получить, э, купив себе набор в Steam. И э, я посмотрел... У себя в хранилище в отношении Наличия у меня машины Соответствующей, а именно легкого танка Тайпа 64 Да, действительно, он у меня появился в ангаре Я не приобретал себе данную машину В Steam, но как видите, она у меня есть Она есть у меня абсолютно Голая, лысая, я не играл на этой машине Я даже не заходил в ее технические Характеристики, как вы видите И эта машина каким-то дивным образом Появилась у меня в ангаре а, Справедливости ради Стоит заметить, что действительно в Steam до 23 числа есть набор с тайпом 64 И, наверное, действительно при покупке или при получении данного набора Вам будет начислен приказ, который я показывал Получилась ситуация следующая Как я понимаю, это мое предположение Но, скорее всего, оно верное Я зашел сегодня утром в игру и мне на весь экран выпало сообщение о том, что у меня появился приказ к выполнению. Я был больше чем уверен, что это приказ, ну вот точно такой же, как, допустим, вот этот приказ, который ВГ начислил всем по поводу золота, да. Хотя говорили мне и продолжают говорить, что нет такого приказа на голду. Короче говоря, приказ появился так же, как появляются и все другие приказы, которые мы получаем от Варгейминга либо от Лесты. Я, обрадовавшись, сделал принтскрин данного приказа для того, чтобы с него сделать соответствующую превью. Закрыл игру на своем ноутбуке И пошел к стационарному компьютеру На котором открыл игру И в своем ангаре Стоя на вот этой вот машинке На ПТшечке премиумной а, На блохе Открылся обычный ангар, я зашел э, в запись видео, записал для вас ролик о том, что мне выпал приказ, зашел, показал этот приказ, зайдя в хранилище, в раздел «Разное», ну и, соответственно, благополучно закрыл. О том, что мне начислился танк, я реально не знал. Я так предполагаю, что, скорее всего, есть какой-то неизвестный мне герой, который отправил мне со Стима подарок, и в последних своих видео я в описаниях к видосам Написал, что одной из, возможностей, одной из возможностей поблагодарить меня и поддержать меня как автора является не просто задонатить мне через какую-то там ссылочку, но и отправлять мне можно поддержку финансовую через Steam и указал, на какой конкретно никнейм можно эту поддержку сбрасывать. Скорее всего, нашелся желающий, который отправил мне данный наборчик на машинку. Я, безусловно, сниму обзор и я крайне благодарен тому человеку, который отправил мне данный диво-подарок, который натворил Шухеру, ну и взбудоражил огромное количество людей. Если я кого-то ввел в своем видео в заблуждение, я приношу свои искренние извинения. Но, ребят, давайте будем откровенными. Когда я получаю приказ или когда мне выпадает вот такой вот рейтинговый ивент, допустим. Но не должен же я проводить какие-то следственное мероприятие для того, чтобы уточнить, а точно ли это будет у всех. А есть ли оно, или это Wargaming лоханулся на чем-то. А у меня уже были такие ситуации, когда я выкладывал видео о том, что мне выпало к выполнению, но забрать я не смог. И я писал Wargaming и знаете, что мне ответили? Несмотря на то, что у меня есть видеозапись того, что мне это выпало, мне написали из Wargaming а вам не могло такого выпасть. Короче говоря, ребят, я не могу реально, выпуская видео, постоянно проводить, как я уже сказал, следственный действия и следственные эксперименты мне что wargaming дает тем я ребят с вами и делюсь и поверьте мне нет абсолютно никакого желания кого-то вводить в заблуждение я не пользуюсь кликбейтом я никогда вас не обманываю я никогда не обещаю то чего не выполню или не собираюсь выполнять если вы за честность автора подписывайтесь на канал если я вам не нравлюсь как автор вам проще просто не смотреть мои видео чем смотреть их и писать мне гневные комментарии с нецензурной лекцией